всем кто смотрит это видео большой привет сегодня мы будем готовить удивительную вещь протеиновый бургер без мяса и муки да да такое бывает о том как приготовить шикарные протеиновые булочки без муки вы можете посмотреть вот в этом видео а как приготовить котлетки для бургера на растительном белке, можно посмотреть вот в этом видео. Смотрите и наслаждайтесь. Для начала замаринуем лук. Для этого нам потребуется 1 луковица красного лука, он слаще, 1 чайная ложка соли, 1 чайная ложка сахара и 2 чайных ложки 3% уксуса. Если нет э, слабого уксуса, то можно воспользоваться обычным столовым, нам потребуется пол чайной ложки 9% столового уксуса. Половину луковицы режем тонкими кольцами и заливаем горячей кипяченой водой. При воздействии температуры лук отдает свою горечь. Даем луку полностью намокнуть и минут через 5 сливаем эту воду. Дальше в лук добавляем по одной ложке сахара и соли, и две ложки трехпроцентного или пол ложки девятипроцентного уксуса. Снова заливаем горячей кипяченой водой и оставляем лук мариноваться на время до получаса. Прошло 30 минут, лук готов. Маринад можно слить и отставить лук, используя его при формировании бургера. А для бургеров нам потребуются уже приготовленные нами булочки для бургеров без муки, протеиновые котлетки на растительном белке, маринованный красный лук, а также маринованные огурчики, листья свежего салата, свежие томаты, горчица и кетчуп по вашему вкусу, и длинные шпажки. Булочку режем на две части и выкладываем для прогрева в духовой шкаф или на сковороду. Маринованный огурчик режем тонкими полосками. У помидорчика вырезаем место, где крепилась плодоножка и нарезаем его также тонкими полосками в половинке э, уже прогретой булочки выкладываем кетчуп и горчицу Далее на нижнюю половинку с кетчупом выкладываем заранее приготовленную котлету, поверх которой отправляется маринованный красный лук. Поверх лука идут маринованные тонко нарезанные огурчики. Далее выкладываем помидорки, поверх которых Добавляем еще один слой красного маринованного лука. В завершающий аккорд исполняют листья свежего салата. И поверх собранной композиции идет верхний срез, вторая полынка нашей булочки. Бургер прокалываем деревянной шпажкой, вертикальной насквозь. Шпашка необходима для того, чтобы бургер максимально долго в ваших руках сохранял свою форму. Итак, мы завершили приготовление бургера. И сейчас можем посмотреть, как он выглядит на разрез. Посмотрите, какая наполненность бургера ингредиентами. Все сочное, красивое и вызывающее аппетит с полужара. В приготовлении нашего бургера никакое мясо не пострадало, хотя в состав бургера входит минимум три вида протеинов. Это растительный белок он же гороховый протеин, яичный белок или альбомин, и молочный белок, содержащийся в твараге. Бургер действительно получался очень вкусным. Надеюсь, вам понравилось это видео, и вы тоже захотите приготовить свой бургер. Желаю вам приятного аппетита!